Тринадцатый год. Неисправность парктроника. Диагностики они, я имею в виду штатные диагностики, они не поддаются. Должно быть вот так. Пикнул, все, пропало при включении задней передачи парктроник включен помех сзади нет далее выходим проверяем видим индикацию в неисправном варианте она будет выглядеть вот так Будет выглядеть вот так Нам надо определить какой парктроник не работает Для этого Заклеиваем качественной изолентой Все парктроники ищем неисправны Только не одинарной, а двойной Чтобы захватить всю плоскость парктроника видите, парктроники заработали таким методом вычисляем неисправно заменить его не тяжело снять разъемщик нажать на разъемщик снять раздвинуть два усика одной рукой сюда пальчиком поддавить, высунуть с крайними посложнее, но тоже решаемо. Еще раз напоминаю, штатной диагностикой. Это дело не определяется, потому что тут нет определенного отдельного блока парктроников. Парктроники подключены к блоку БЦМ, а в БЦМ нет измеряемых величин. Ошибка на данный момент отсутствует по парктроникам. Именно через диагностику. Душа медиа